Как вы помните, в одном из прошлых видео мы вместе с вами выбирали бензиновый генератор. Сегодня же мы это счастье будем готовить к работе. Для этого нам потребуется лист бумаги, парочка ключей, моторное масло 10W40 1 литр канистра 92 бензина и 10 минут вашего времени. Генератор у вас может быть любой марки и мощности. Я же покажу на примере вот этого 6-киловаттного монстра. Итак, представим, что вы его уже достали из коробки и смотрите счастливыми глазами друг на друга. Первое, что нужно сделать, открутить транспортировочные крепления. Они нужны для того, чтобы не порвались опорные подушки во время транспортировки. Эта опция есть не у всех генераторов, а на моделях до 3 киловатт вообще не встречается. Но если они есть, то не забываем их открутить. Да, кстати, вот здесь в редких случаях тоже встречается проставка. Если она есть, то ее тоже убираем. Далее заливаем масло. Откручиваем щуп и сворачиваем лист бумаги в кулек. Вставляем заливную горловину и смело льем масло. Если у вас литровая бутылка, то лить можно не глядя. Сюда входит ровно литр. А в генераторы от 2 до 3 кВт всего 600 грамм. Если у вас канистра 4 литра, то нужно периодически поглядывать за уровнем, чтобы не перелить. Уровень это когда масло под горло, вот так. Никогда не наливайте масло в наклоненном состоянии, иначе оно вылится через сапун. После заправки масла не забываем закрутить чуб, а то знаете ли, всякое бывает. Ну все, с маслом закончили, теперь топливо. Берем 5-литровую бутылку, отрезаем у нее дно и заливаем топливо. Отрезанную часть не выкидываем, ее мы после будем использовать для замены масла. Поэтому отрезайте высотой примерно 10 см. Туда потом легко выйдет 1 литр отработанного масла. Если 5-литровой нет, не беда, возьмите литровую или двух и сделайте в ней отверстие для канистры. Таким способом вы точно ни капли не прольете. Да, чуть не забыл. В генераторы мощностью от 4 до 7 кВт входит 25 литров топлива. В модели до 3 кВт всего 15. Когда будете заливать топливо, следите за уровнем. Он не должен превышать вот этой перегородки. Иначе, когда топливо расширится от нагрева, оно может пойти через крышку и не дай бог случится что-то нехорошее. А верить датчику уровня топлива это все равно, что верить теще. Это заранее проигрышный вариант, а особенно у китайцев. Топливо рекомендую заливать на месте, где он будет эксплуатироваться. Иначе и без того тяжелый генератор вам придется тащить до места вместе с весом бензина. Теперь открываем топливный кран и поворачиваем воздушную заслонку влево. Если у вас кольцо, то вытягиваем на себя 2 сантиметра. Пару раз прокручиваем мотор за шнурок. Это нужно, чтобы масло попало во все вращающиеся детали. Поворачиваем ключ в положение кыл и запускаем генератор. Как только мотор заведется, заслонку поворачиваем вправо, а кольцо выдвигаем на место. Теперь дайте генератору поработать пару минут, чтобы согреть мотор, и смело можете подключать нагрузку. Для этого подключите ваши электроприборы в розетку и поднимите вот этот автомат. Ура, заработало! Соглашусь с вами, теперь улыбаться поводов стало больше. После работы сначала выключаете автомат, потом глушите генератор и закрываете кран. Да-да, всего три действия. Опустить автомат, заглушить мотор, закрыть кран. Ну а если ваш генератор с электростартером, то не забудьте подключить аккумулятор. Порядок такой. Сначала плюсовую клемму, потом минусовую. И никак иначе. А теперь самое важное. То, что никто никогда не читает и не смотрит. Техника безопасности. Во время работы заправлять генератор, накрывать хранить возле него горючие материалы, эксплуатировать в непроветриваемом помещении и оставлять под дождем. Все эти простые советы позволят обезопасить вас и ваших близких. Ну а в следующем видео я покажу, как этого зверя отключить к вашему дому. Так что не скупитесь на лайки, подписывайтесь и до встречи в следующем видео. Пока!